Может быть, вы не хотите говорить об этом, но вам кажется, что выражение своих чувств может помочь вам почувствовать себя лучше, а если нет ничего другого, то это может помочь окружающим вас людям, переживающим то же самое, почувствовать себя менее одинокими. Поэтому вот открытое письмо всем, кто когда-либо чувствовал себя потерянным и одиноким в этом мире. Если вам когда-нибудь казалось, что вы слишком отличаетесь от окружающих вас людей, чтобы вписаться в их жизнь, или чувствовали себя невидимыми, неслышимыми или непонятыми слишком много раз, чтобы сосчитать, или чувствовали, что все, что вы говорите или делаете, не имеет значения, потому что никому нет до вас дела, знаете, что вы не одиноки, и мы здесь ради вас. Чувствуете ли вы себя незначительным для всех вокруг и изолированным от всех людей, которых вы любите? Трудно ли вам держаться изо дня в день? Я знаю, это нелегко, и, возможно, это последнее, что вы хотите услышать сейчас. Но поверьте мне, есть надежда, что вас ждут лучшие дни. Хотя я не могу обещать, что это произойдет очень скоро, что это будет легко или что все останется так, как есть, я могу сказать вам с полной уверенностью, что это того стоит. Я знаю, в это трудно поверить, особенно если вы сейчас находитесь в мрачном месте, но вы не одиноки, и там есть люди, к которым вы можете обратиться. В некоторые дни может показаться, что невозможно слушать ничего, кроме одиночества, горя и страха, которые преследуют вас. Но позволить себе быть счастливым не значит лгать себе о том, что вы чувствуете. Вам не нужно бороться с плохими чувствами или притворяться, что их нет, потому что у вас есть возможность решить, действительно ли они стоят того, чтобы заботиться о них больше, чем о том, что делает вас счастливым. Будь то возможность встать с постели, принять душ или продержаться во время еды без слез, счастье можно найти даже в самых незначительных повседневных вещах. Может быть, незнакомец улыбнулся вам или открыл перед вами дверь. Может быть, вы хорошо выспались или поиграли с домашним питомцем. Что бы ни означало для вас счастье, если вы откроете свое сердце для этой возможности, вы обнаружите, что на самом деле существуют десятки и десятки маленьких способов помочь себе стать лучше. Возможно, жизнь сложилась не так, как вы мечтали. Все пошло не так, как вы планировали. Вы все еще не там, где думали быть после всего этого времени. Отпустите. Отпустите все то, что, по вашему мнению, должно быть в вашей жизни, и вместо этого примите то, что у вас есть сейчас, здесь, в этот момент. Вы так далеко зашли и так много сделали, и вы даже не собираетесь останавливаться. Вы будете продолжать делать много удивительных вещей и встретите много новых замечательных людей. Но самое замечательное, что вы когда-либо сделаете в жизни, это позволите себе быть счастливым и не позволять этой грусти определять всю оставшуюся жизнь. Это легче сказать, чем сделать, но каждый должен с чего-то начинать, верно? Это может быть началом совершенно новой главы для вас. Это может быть самый первый день вашей оставшейся жизни. Отпустите обиду, гнев, страх, которые вы чувствуете. Откажитесь развлекать себя сомнениями и негативом. То количество энергии, которое требуется для того, чтобы держаться за прошлое, может быть тем, что мешает вам двигаться вперед и строить лучшую жизнь для себя. Пришло время, пора позволить старым ранам затянуться и вернуть любовь в ваш мир. Мы надеемся, что это видео помогло вам и напомнило, что вы достойны и вы не одиноки. Если вы нашли его полезным, не забудьте поставить лайк и поделиться им с кем-то, кто, возможно, тоже чувствует себя потерянным и одиноким. Нажмите на кнопку подписки и значок колокольчика «Уведомления», чтобы получать уведомления, когда Немиркин опубликует новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.